Друзья, я уверен, что меня смотрят начинающие видеоблогеры. Я хочу занять у вас буквально одну минуту на просмотр данной рекламы. А сейчас я тебе крайне не рекомендую перематывать данный ролик, а знаешь почему? Потому что уже 4 октября стартует релиз моего видеокурса, который называется Как начать продавать рекламу, если у тебя там нулевой канал, либо ты только планируешь вести канал. И не знаешь, как это происходит, как сотрудничать с крупными проектами, как вообще искать клиентов на свою рекламу и так далее. В общем, многие из вас уже знают то, что я раздал 10 курсов. Ну, то есть вот этот видеокурс я раздал 10 людям Чтобы они написали свои отзывы Вот вы видите отзывы на экране знаете, что я понял? Нельзя продавать прям настолько в массы и так далее За такую дешевую цену Поэтому первые 20 курсов 4 октября будут уходить за 590 рублей Далее цена будет повышаться на 15% У вас будет личный куратор Также я вам буду помогать, если у вас будет что-то не получаться Поэтому, короче, это вообще просто имба, ребят Ну, реально, кто успеет, тот успеет Не буду вылизывать этот курс и так далее Потому что потому что я знаю, что он и так гениаль И повысь типа, с него еще бабок можете заработать, как бы. Ну, как бы моя позиция такая, что должны зарабатывать абсолютно все. Я должен давать ту информацию, которая тоже может в дальнейшем продаваться. Поэтому все, ребят. Для тех, кого заинтересовал, пишите по ссылке, что вы от рыбки и покупайте данный курс. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, родной супик. И сегодня мы поиграем в блокпост mobile. И... Мы уже поиграли в гонку вооружения, арена снайперов и режим бомбы. Осталось самое банальное, командный бой. Интро, погнали. Итак, друзья, я уже нахожусь на сервере, у нас уже тут происходит какое-то месиво, какое-то месиво. Так, давайте побежим прямо на базу. Тут, кстати, осталось 1 минуту, поэтому мы сыграем 2 катки. Чтобы растянуть, растинуть, скажем, видос. Так, опа, стоит он шкерица. Ну-ка, меня убили. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы возродимся. Так, и пойдем прямо сюда. По миду или как это называется. Не знаю, позиции совершенно. Так, убиваем. Так, там еще один я вижу. Тут их двое. Так, я должен убить... Я должен убить... Нет, один патрон. Меня убили. Ничего страшного. Так, мы возрождаемся. О, к нам идет, смотрите. Мясо. Отлично. Это все было предположено, что он пойдет сюда. Прям я Эйнштейн, дорогие друзья. Вы вообще такое когда-нибудь видели, нет? Так, опа. Убиваем плеера. Кстати, плееры, они а не гости. А, меня сзади гость убил. Откуда он появился? А фиг его знает. Так. Опа. Вот, кстати, они. Я убил снова плеера. И Кирилл какого-то. Кирилла я убил. Себя, грубо говоря. Да. Ну, опа. Защитим нашего. Так, дорогие друзья, резня. Резни не получилось. Жадность фраера погубила. Да. Так. Хотел зарезать, но меня убили. Ну ничего страшного, я даю минус 3 Мог минус 4, но ничего страшного Друзья, это победа Следующая игра, погнали Итак, я уже нахожусь на другой совершенно карте И делаю уже первый кил Сразу же, прям фу, моментально Джокер ТВ Или кто это был Не успел прочитать. Так, отлично, плеер убил Так, еще одного убил И еще одного Так, все, давайте отступать Отступаем. Кстати, две минуты катка. Возможно, придется сыграть даже третью катку, чтобы растянуть видос. Так. Вы же любите длинные видосы, и я уверен, что да. А я не люблю, когда меня убивают. Совершенно не люблю. Пон. <м> <-м> Челик пишет пон. А я не понял. Пон, но не пон. Вот я тоже пон, но не пон. Почему меня плеер убивает? А плеер это типа осознанный ник или это как гость. Почему я вообще не попал? А по мне попали, когда я был за стенкой. Так, а ну-ка иди сюда. Сейчас я тебя уничтожу. Прям уничтожу. Все, отлично. Все как по маслу. Ты тоже иди сюда, ты тоже иди сюда. Просто будем стоять на одном месте и фармить. Фармить оголду синюю. Чтобы открыть в будущем кейсы. Чтобы получить бабочку. А, хана нам. Давай, хана нам. Убивай нас полностью. Ну ладно, у него это вышло. Если честно, я в него до последнего не верил. Но у него это получилось, он нас убил но походу убью сейчас его я у меня 50 жизней остается нет у меня ассист ну вот кстати командный бой это самый формированный формированный не знаю как это слово сказать короче режим для фарма монеток синих если вы хотите разбогатеть чтобы открыть много много много кейсов опять жадность прогубила вот. Если вы хотите открыть много-много кейсов, то играйте в этот режим без проблем, вы накопите очень много монеток, очень много. Особенно если у вас есть Prime, вот Prime у вас появляется, все, вы просто бог этой игры по монетам. Кстати, снова победа, две победы, ну давайте третью, погнали. Итак, друзья, я снова запустился на новенькую карту, кстати, без повторок, карт сегодня мы... Опять убили Вот я даю минус 2 и меня убивают Кстати, мы его вот тут проигрываем И у нас остается всего 40 секунд Ну ладно, походу это будет первый проигрыш мой Первый проигрыш Так, ну ничего, я попытаюсь выв вывести Но нет меня опять же тот человек убивает Уже 2-0 Давайте, пацаны Буквально 10 киллов Ладно Ладно Нет, мы проиграли эту катку 48 на 61 а, Тем более он пингует Ну-ка Мы проиграли Ну ладно Ну что ж дорогие друзья Я надеюсь вам понравился данный видос И поставьте лайк А также у меня проводятся стримы Не забывайте на них заходить Всем ночи. Всем Пока.